Игорь Мерлин Ком представляет Здравствуйте, меня зовут Даша Я из России, из города Омска Вчера я проходила тренинг у Игоря Мерлина Это было весьма интересно Я получила огромный заряд позитива, энергии В какой-то момент мне даже казалось, что я могу увидеть в принципе даже закрытыми глазами Ну там силуэты, цвета Это было интересно, увлекательно И... Неожиданно. Благодарю.